Trianex Real Business Team Всем привет, с вами Ася Стрельцова. Это видео я записываю специально для нашей команды Trianex. Сегодня вы узнаете, как создать свой канал на YouTube. Для того, чтобы создать канал на YouTube, надо сначала перейти на главную страницу Google, после чего нажать кнопку «Войти». Здесь уже предлагаются созданные или ранее открываемые аккаунты. Мы нажимаем «Добавить аккаунт». После чего нажимаем «Создать аккаунт». Зарегистрируйтесь в Google. Для этого запишем свое имя и фамилию. Придумайте имя пользователя. Оно должно быть коротким и уникальным. Оно не может содержать знаков препинания, только латинские буквы и цифры. Придумайте пароль. Пароль тоже может содержать только латинские буквы и цифры, его надо повторить еще раз. Далее вводим свою дату рождения. Месяц, год. Пол выбираем. И записываем свой номер телефона. Номер телефона можно записать позже. Запасной адрес электронной почты вам понадобится в случае того, если вы вдруг забудете свой пароль или вашу страничку взломают, а вам потребуется туда зайти. Вы сможете восстановить этот пароль. Если есть такая запасная почта, то желательно ее указать. Докажите, что вы не робот. Для этого надо ввести «Капчу» которые указаны на картинке, выбрать свою страну, ознакомиться с условиями пользования, после чего принять и нажать «Далее». На следующем этапе вас просят подтвердить аккаунт с помощью SMS. Нажимаем «Продолжить». Мне пришел код. Нажимаем «Продолжить». Фотографию вы можете добавить позже. Нажимаем кнопку «Пока создать профиль. После загрузки вас поздравляет ваш новый адрес электронной почты, создан. И теперь через свою электронную почту, а в Google она непосредственно связана с каналом YouTube, вы можете зайти на канал YouTube. Для этого нажимаете на этот значок, выбираете YouTube, нажимаете кнопочку «Войти», и вот теперь вы зарегистрированы на YouTube. На этом же этапе мы сразу же создадим свой адрес канала YouTube. Для этого переходим в «Мой канал», «Создайте новый канал YouTube», «Окей». Okay. Оформление аккаунта мы рассмотрим в следующем видео, а сейчас вам надо нажать на свой значок профиля, нажать «Настройки YouTube», нажать на надпись Дополнительно. И здесь вам предлагается URL вашего канала. Для того, чтобы изменить URL вашего канала на более короткие и запоминающие, нажмите «Создать простой URL». Придумайте себе URL. Создать URL канала. И таким образом вы увидите, вы создали URL клиентского канала, новый адрес вашего канала. Можете кликнуть по нему «Перейти». И вот вы видите ваш коротенький URL канал. Друзья, на этом наш урок по созданию канала YouTube заканчивается. В следующих видео вы узнаете, как оформить и настроить свой канал. С вами была Ася Стрельцова. До встречи в следующих видео. Трианекс. Реал-бизнес-тим.